Добрый день, господа! Ну, смотрите, какая новость. В СМИ разных и вот ко мне конкретно люди обращаются с информацией о том, что, ну вот, например, в ЗАГСе не дают людям, ну вот, жених и невеста, да, хотят подать заявление о том, чтобы зарегистрировать брак. И в ЗАГСе им говорят, чтобы э, жених подал военно-учетные документы. Ну, например, там, приписное свидетельство или временное удостоверение военнообязанного или военный билет. Очень странно, почему так? Мне кажется, что они немного преувеличивают. Откуда уши растут в СМИ? В средствах массовой информации Вот на сайте, на одном Я прочитал, что Это вообще, э, так скажем Брякнул Один из Один из начальников Территориального центра Комплектования И социальной поддержки Так сказать Социально поддержал Население, да И что он брякнул? Он говорит, что вообще без справки с военкомата Военнообязанный не может продать жилье, жениться, развестись, ну, не знаю, может там паспорт получить и так далее и тому подобное. Ну, конечно, да, не трудоустроиться на работу, не зарегистрироваться по месту проживания. Так я так скажу: в некоторых случаях действительно, без вот этой справки, ну, не скажем, не справки, а без военно-учетных документов, есть, так скажем, препятствия в реализации других прав. То есть военная, военная обязанность, как сказать так, преобладает над реализацией прав на свободу передвижения, например. Ну, это то есть, регистрация места проживания. Но это все, это все, как называют, да, Остатки советского рудимента. Вот. Я считаю, что все эти требования относительно этих справок, этих э, военно-учетных документов при реализации других прав: да, вот, право на создание семьи, например, вот. э, какой, какой тут может быть воен... ну, то есть, какая связь между военной обязанностью? И с правом на создание семьи я просто вообще не могу понять конечно да если ты начальник областного львовского областного центра комплектования то конечно да справка превыше всего справка твоя выше конечно всех остальных э, документов но э, если мы говорим о права людей то мы понимаем что это очередной бред ничем не основанный, ничем не обоснованный. А все, да, есть э, определенные, я говорю, моменты, да, вот трудовой кодекс ГЗОД, да, ну так он какого года? Э, если я не ошибаюсь, 71-го, вот, поправьте меня там в комментариях, не буду сейчас смотреть, трудовое право и законодательство, это не совсем мой основной профиль, ну, в общем, он при Советском Союзе был еще этот э, закон, принят, да, и тогда, может быть, это было приоритетом. На данный момент, ну, не знаю, или меняете законодательство, законы, да, почему, потому что это не соответствует. Вот, и, ну, я же говорю, я не могу понять до сих пор, как может тут, если мы берем тоже право на труд и военную обязанность, чем они взаимосвязаны, почему одна обязанность, допустим, если не реализован этот военная обязанность, ну то есть нахождение на учете на этом, то это э, составляющая этой воинской обязанности, да, согласно закону о военной службе и воинской обязанности. Вот, то, А при чем тут право на труд? Как это, ну, Почему человек, который, допустим, не стоит на воинском учете, не может э, реализовать право на труд? Ну вот, Почему? В Конституции вы не найдете никакой связи. А законодательство, я же говорю, вот это, оно застарило, как говорится, устаревшее. Его нужно менять, исходя из реалий. А не из реалий вот сегодняшнего дня, что вот сегодня военное положение, сегодня там отражение агрессии военной и так далее, и поэтому всех надо ставить на учет. Нет, а из реалий... Вообще прав человека, как эти права должны реализовываться, свободно, без, э, ну как в демократическом обществе, без такого вмешательства государства в реализацию этих прав, что уже, я не знаю, во всей сфере жизни, да, эту справку мы давайте будем внедрять. И в продолжение, как говорится, темы этого видео, я скажу так... Э, есть даже судебная практика в одном из таких случаев, когда военкомат, ну, территориальный центр, да, этот, комплектование социальной поддержки отказался давать студенту отсрочку. Вот. Ну Естественно, студент не согласился с таким решением вот. и пошел в суд. Респект студенту вот, суть сводилась к следующему, студент этот учился за рубежом, пришел дать отсрочку, ему говорят, а что ж ты, ты ж призывник, а не военно обязанный. мы тут, статья 23 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, на тебя не распространяется, ты можешь получить отсрочку только по статье 17 закона о военной службе и военной обязанности, вот, и надо было там в связи с тем, что ты вступил, как поступил как студент Тебе надо было в течение 7 дней Уведомлять А так как ты эти правила э, военного учета нарушил Мы тебе отсрочку не дадим Тебе вообще не положено эту отсрочку Вот, вот так вот решил военкомат да? Суд э, сказал, да нет э, Имеют все граждане на отсрочку согласно вот ну, смотрите там есть такая еще такой нюанс с этими частями да в этой статье 23 там вносили изменения часть 3 стала 4 4 стала 5 а 2 стала 3 и в общем ну я так понял из этого решения суда что суд сам не может не может не разобрался да не то что не думал не может но, наверное он не разобрался а может и разобрался, что он имел в виду, мне непонятно, потому что он указал, что часть 2, то есть часть 1 статьи 23 закона Украины о мобилизационной потоке мобилизации распространяется на военнообязанных, а вот уже часть 2 распространяется на всех граждан. Вот. Но студент как раз относится к части 3. Вот, этой статьи. Поэтому я жарю. или суд не до конца разобрался, или он имел в виду, что после второй э, статьи э, и на других граждан имеется распространение. Ну, хотя, если мы откроем и первую статью, э, то там указаны женщины, да. А, ну, это военнообязанные женщины. Ну, то есть, вот это вот, когда, смотрите, одни пишут законы, другие их пытаются исполнять. И, естественно понимают по-своему, вот. А третье просто граждане, граждане, которые люди, да, которые согласно этого законодательства, которое для них написано, должны как-то действовать. И получается, что каждый понимает по-своему, вот. Естественно, как сказать? Государственные мужи, чиновники, да, естественно, они смотрят и понимают это по-своему Естественно, правозащитники, адвокаты, юристы смотрят это, те, которые, скажем, на стороне людей, да, защиты прав человека То есть, они смотрят это по-своему на этот, на эти нормы, да, которые регулируют общественные отношения Естественно, суд Будет уже рассматривать как? Состязательность, да? Одна сторона так, другая сторона это, И суд принимает решение. Ну, в общем, в, этой, в этом деле ссылку я на это решение оставлю. Почитаете, не буду я там, скажем, озвучивать вам. Ну, изучить-то я его изучил, прочитал. Вот. Э, в некоторой степени, я же говорю, мне не совсем понятно, что имел в виду суд. Ну, в общем, обязал он выдать... Э, предоставить отсрочку, проставить соответствующую отметку. Вот. Да, Еще важно отметить, что в этом решении суда Истец еще просил, чтобы суд удовлетворил требования относительно, чтобы, ну, чтобы суд обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки заполнить это удостоверение о приписке к призывному участку. Вот, это в этом суд отказал, почему? Потому что говорит, это дискреционные полномочия. Ну, то есть военкомат, да, назовем его вот так, сам решает, заполнять или нет. И типа считает, что если такой иск будет в части удовлетворен, то логичным будет продолжение все-таки заполнить это, это удостоверение. И относительно предоставления. Разрешение на выезд за границу суд указал, что в этой части исковые требования не подлежат удовлетворению, поскольку с учетом статьи 19 закона Украины о государственной пограничной службе Украины полномочия относительно решения вопросов пропуска через государственную границу возложены на кого? на пограничную службу, а не центры комплектования и социальной поддержки. В общем, вы сами видите, да? Но тем не менее, они же давали эти справки, дозвил на протонание державного кордона. Ну, выдавали же студентам эти справки. Ну, бред же ж, Ну, бред. А почему выдавали? А потому что главнокомандующий дал своим ну подчиненным, получается этим начальником центров этих территориального комплектования и социальной поддержки выдавать такие справки. Вот, они незаконные получаются. Ну, вот суд, тут в, в этой части вот я с судом полностью согласен. Не может военкомат давать такой дозу, А может и может. В общем, вот такая история, друзья. вот Такая вот новость. Скажем так, два в одном. Вот, спасибо за ваши вопросы, комментарии, за то, что делитесь моими видео. Вот, сейчас не совсем много времени на то, чтобы там каждый день что-то записывать. Вот, поэтому ролики выходят немного не так часто, да, как, как раньше. Как говорится, много работы. Всего вам хорошего.